1 декабря. День воинской славы России. В этот день русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот Осман-Паши у мыса Синоп. За несколько часов турецкие суда были полностью уничтожены. Синовский бой стал последним крупным сражением эпохи парусных кораблей. Блестящая победа Нахимова стала последним крупным сражением эпохи парусных кораблей и обеспечила господство России в Черном море.